Всем привет, дорогие друзья! Очередной обзор аэродропа, который проходит на бирже EOB, где мы получаем монету Fast dollars, выполняя простые задания. Торги по данному токену откроются в июне, осталось немного. Плюс еще будет доступен фарминг-памп, что придаст ценность монете. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео, для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт здесь не нужно. Делать депозит, выводить деньги, здесь без КИС. Можно. По заданиям. Регистрация Telegram-бот. Выполняется один раз. Остальные задания нужно делать каждый день. Все необязательно, любой выбирайте, что хотите, то и выполняйте. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаете кнопку выполнить и перейдете на страницу с описанием. По депозиту, трейду, свопу, 10 дайсов и фарминг снял отдельное видео, ссылки в описании. Также еще там есть ссылки на видео, где я рассказал откуда делал депозит. Его нужно делать только в криптовалюте. Твиттер отключен, ВК тоже не работает. Общайтесь в чате, 10 сообщений на тему криптовалюты, 400 монет. Снимайте видео для YouTube, TikTok и размещайте посты на Facebook, если эта социальная сеть у вас не заблокирована. Проверяйте других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника приносит вам 100 монет. По 12 день. 1200 токенов вам дополнительно на баланс. Будет начисляться. Здесь баланс Airdrop, тут основной баланс. Кнопка Переводы пока не активны, ближе к старту торгов. Нам откроют возможность перевести монеты отсюда, сюда. Откуда и будем продавать. Напомню, КИС не нужен, регистрация займет одну минуту. Задания легкие, у каждого есть свое описание. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.